Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами складку на локтях. Поехали! Для того, чтобы выполнить этот элемент, для начала мы с вами должны зайти в вис на внешней ноге. У меня это будет правая нога. Поехали. Заходим в вис, далее ставим руку в упор, выводим свободную ногу под колено, далее по одной ручке выводим вперед, отсюда открываем ножки хорошо. Далее зажимаем верхнюю ногу, выводим ручки вверх, чуть подтягиваемся и далее мы можем выйти с вами, допустим, в струнку. Когда вы вышли под локти, в то время как у нас коленочки раскрывают ножки, нам необходимо копчик подать назад и спину выпрямить и максимально прижать пилон к себе. Сегодня мы выучили с вами элемент складка на локтях. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!